Подписчики, о падишахи сердца Внемлите квинтом вы, внемлите терциям Спустилась ночь на улице Багдада Мне рассказать вам сказку очень надо Сюжет сказки не из новейших, но про мудрейшего из мудрейших, Богу равного, Солнцеликого, Одного султана великого, И настолько был он великим, Богу равным и Солнцеликим, Никого не обжечь чтоб лицом Ограничил общение дворцом, Надев маски и сняв тапки, Приносили ему на стол папки Из ближайшего круга визири. Узнавал он из них, что там в мире. И хоть был интернет уже, но не провел он оптоволокно. В интернете врет надвое бабка, то ли дело красная папка. Начинался доклад непременно фразой ⁇ Все султано херен ⁇ Ты наш вождь, ты наш отец, просто супер все, ну просто... То ли шайтана вмешалась и сила То ли муха его укусила В мозг султана внезапно пришло А вдруг то, что в папке, фу-фу Вдруг визири из администрации Не дают ему всей информации Не заради наживы какой а блюдя султана покой Вдруг на деле народ обездолен Аппарат коррупции болен Вдруг не все идеально в стране и пи... дали нам на войне. Он смартфон украл у врача На него он дул и кричал Бил ногами, швырял в потолок Разблокировать так и не смог Все вранье значит про интернет И его попросту нет Чем в планшете Димон занимается? Может, волком ловит там яйца? чтобы найти к правде пути Просто к людям решил он пойти Изменившись немного для вида по примеру, Гарун Аль-Рашида, ты свой образ, султан, не жалей, ты усы с бородою наклей. Олимпийка, очки плюс двенадцать Уж меняться, так уж меняться Но усов, что обидно до рвоты Не осталось со старой работы, приканет и родинки-мушки Сорок лет не ходил он в наружки Он прислугу зовет сей же час Отдает ей странный приказ Как вас там, Татьяна, Надежда? Мне нужна ваша одежда Да не вся, успокойся, Полина! Ты белье то оставь, Антонина, платье дай и вот тут посиди, но не сильно-то руководи. Валентина, прислуга со стажем, помогла ему с макияжем. Без сомнений нужно так нужно, и султаном людское не чуждо. Овладев шаманным движением, он доволен своим отражением, и Светлана довольная тоже с моей мамой вы. Так похоже, все готово, все решено, вот султан открывает окно, исчезает с проворством песца из Кремля, а то бишь из дворца. Свет звезды мерцая потух Заурал багдадский петух Солнце встало, ночь на исходе Только сказка не кончилась в роде Чтоб не вышло с финалом оказии Обращусь я к вашей фантазии О султане-президенте Жду от вас продолжений в комменте: Вы лукумы мои и рахаты Не стесняйтесь делать донаты С благодарностью дар будет принят ну а значит, «ТУБИ КОНТИНЕТ». Монетизация отсутствует. Работа канала «Дед Архимед» возможно, только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо!